Что значит творить зло? Давайте представим, что кто-то из нас решился творить зло, или, например, я захотел. С помощью обмана я заберу у всех все ценное, стану сильнее за счет других и смогу править всеми, кто слабее меня. Но есть ли у этой идеи будущее? И что в будущем будет? Давайте рассмотрим на рисунках. На этом рисунке видно, что все... Люди отдают мне свои силы, свое время, здоровье, деньги. Я становлюсь сильнее. И если моя цель быть сильным, на этом моменте меня все устраивает. Не Неважно, что другие становятся слабее. Может быть, я став сильнее, я смогу защитить их. Неважно, у меня будут силы. А как распоряжаться ими, это дело уже следующее. Создавая зло, забираю других. Я заразил примером других, и появились, может это мои дети, может просто другие люди, заразились примером и тоже так же ведут себя, как я. Забирают у других, обманывают других, и они тоже стали больше, чем обычно народ. Но, так как они мои конкуренты, мне меньше уже достается ресурсов, и я стал немного слабее, и они до моего уровня так и не смогли дотянуться. Продолжателей этого пути злого стало настолько много, что уже распределение стало настолько большим, что мы не намного сильнее, чем простой человек. Да, он обманутый, он все равно слабее, мы все равно у него забираем деньги, время, здоровье, но мы уже не можем стать тем, кем был первый, кто решил пойти по такому пути. Теперь продолжателей злого пути столько много расплодилось, что теперь мы не сильнее, чем простой народ обманутый. Теперь мы жертва другого объекта, который тоже захочет пойти по злому пути и забрать у нас все. И злой объект получит такую же участь, как мы. Он тоже присоединится к нам, и потом кто-то продолжит этот путь и будет также обманут слаб. В общем, этот путь изначально дает много силы, а в итоге вы остаетесь ни с чем, остаетесь обманутым народом. И появляется другой же объект, который становится сильным, а потом в итоге слабым. А что значит творить добро? Это значит, вы отдаете все другим, вы становитесь намного слабее, чем простой народ. Этот путь только для умных, потому что глупые дальше своего носа не видят. Они думают, что добро делает их слабее, а зло сильнее. Но если посмотреть будущее, то понятно, что добро приумножает силу, а зло концентрирует в одной точке. Но эта точка порождает таких же продолжителей, и она делит всю силу. Вы добром заражаете других, и теперь вы уже не одни, делаете добрые поступки. Уже есть рядом с вами те, кто продолжает ваш путь добра, и народ иногда отвечает взаимностью. Вы уже не настолько слабые, как первые начинатели. В итоге мы одинаково сильные, и мы приумножаем силу друг друга, и становимся сильнее. В итоге добрый путь ведет к силе народ, а злой – к слабости. Теперь все одинаково сильные, и сила только увеличивается.